Вас приветствует канал Футбол Весь Тут с новым дайджестом всего самого интересного и забавного из мира футбола. Поехали! В Аяксе он бы уже два года играл в основе и сегодня клуб выбирал бы куда его продать – в Юве или Барсу. Но Денис Попов не ищет легких путей и пробует пробиться в основу фельдского «Динамо». Рендец приехал в гости к чемпиону мира, чтобы оценить его талант в перспективы. Оператором-стажером для видео подрабатывает еще один простой Георгий Цитейшвилли. Сколько раз Дима Поворознюк обыграл один-в-один -один Дениса Попова? Смотри в новом топовом выпуске рубрики «Талант». Кардинальные, но объективно запоздалые перемены произошли на тренерской позиции в «Динамо» на прошлой неделе. Алексей Михаличенко в коротком, но познавательном интервью клубному YouTube-каналу рассказал, что он испытывает при возвращении в тренерскую профессию спустя много лет. Оценивать итоги работы предыдущего тренера он отказался, хотя к провалу Хацкевича объективно имеет самое непосредственное отношение. Актерская игра, которой бы позавидовал Марс Ди Каприо. Пазыч показывает эмоции фаната Барселоны в матчах прошлого сезона. Получилось мега забавно и умопомрачительно смешно. Три минуты видео, что подарят вам хорошее настроение на весь день. Вверху подсказка для срочной порции смеха. Сколько бы стоили звезды прошлого на текущем трансферном рынке? 200 миллионов за Зидана, 230 за Зубастика Роналда и 300 за Рональдиньо. Да, сегодня стоимость футболистов потеряла здравый смысл. И вопрос только, кто первый из топ-клубов начнет волну громких и сокрушительных банкротств? Как думаете, сколько нам ждать? Год, два или меньше? Напишите, пожалуйста, свой ответ в комментариях. Оливер Кан, орущий слюной в Шевченко, что тот ему сегодня не забьет, и получающий шедевральный гол головой. Вечное противостояние Рамоса и Месси. Ну и, конечно же, брутальнейший Рой Кин, выходящий на матч с единственной целью – отомстить своему обидчику. И, надо сказать, приложился он к нему от всей души. Интересно, продолжили ли тот парень играть в футбол после такого? Если бы Криштиану Роналду умел крутить мяч, как Слава Черненко, то точно бы так безнадежно не отставал от Месси по количеству забитых голов со штрафных. Новый крутой челлендж от живого футбола. Всегда приятно посмотреть, когда работают профессионалы. Кави, Иньеста, Дероси, Джерард. Их слезы по завершению карьеры доказывают, что футбол больше, чем просто игра. А провести всю карьеру в одном клубе, став при этом легендой для тысяч людей, которые тебя искренне поддерживают всем сердцем, возможно, это лучше миллионов комиссионных, которые получил Ибрагимович, меняя клубы как перчатки. Что же нас ждет, когда Месси будет проводить свой прощальный матч на Камп Ноу? No? Мечтаем попасть на эту игру. Поставь лайк, если и ты тоже. Причем Брюге переиграла Динамо. За что стоит хейтить Хацкевича? Кто любимый игрок Григория Суркиса? Действительно ли ведущий считает Андреевского сильнее Гармаша? Зачем Бурда занимается боксом? И какой ценный совет дает Вася Кобин? Как Тато Таке могло спасти Хацкевича в матче с Брюге? И очень показательный инсайт про Франа Соля. Все это в классном выпуске от Болотникова и Спиваковского. Позитивный и веселый Ефим Конопля пробует себя в роли журналиста в Чернигове. В отской цыганах Денисовым сильно напряглись. Радует, что новое поколение украинских футболистов показывает себя открытыми к общению с окружающим миром. Много искреннего смеха в сюжете от Футбол хаб. Неймар Месси, Карлос Тевес и парочка сумасшедших ноунеймов показывают, как нельзя себя вести, когда тренер делает замену. Будь он хоть сто раз не прав, такое поведение игроков разрушает команду, и успеха она не добьется. Простой и эффективный рецепт успеха для киевского «Динамо». Пошаговая инструкция от канала «Футбол весь тут», как вернуть «Динамо» на чемпионский путь. Идиотское исполнение «Пенарти», «Человек-паук, спасающий ворота от гола», «Дикий ляп-вратаря» и «Собака, которая спасла его от позора». Много забавного в подборке от Sport Genius. Надеемся, что вам понравилось это видео. Пожалуйста, не забудьте включить колокольчик, чтобы сэкономить свое время и силы. До новых встреч и любите футбол, пока он есть.